Сегодня мы будем делать экологичную кормушку для птичек, чтобы им было чем переписать В общем, сегодня мы будем делать два вида кормушки Одну попроще и вторую посложнее Для этого нам понадобится два апельсинчика, но ну, скорее всего мы будем использовать один Там посмотрим по ситуации Мисочка, чтобы перемешивать все наши ингредиенты Печевка, это чтобы закреплять наши печеньки и нашу кормушку Понадобится нам еще, естественно, корм для птичек Желатин да, Николай Держи. Еще вот такой корм для птичек. Пол стакана муки и пол стакана воды. Так что начинаем. Being been a good friend And that's who the thickens <laughs> tram and that's even sick Мы уже сделали саржейка. Да. Вот такое. экологическую номер два. Итак, для этого нам понадобится один апельсинчик, Апельсин? может два, как вы хотите. Бечевка, то есть наша веревка, нож, чтобы разрезать апельсины, а вот такая вот палочка, специальная шпажечка, чтобы сделать дырки в апельсине ложку чтобы вытащить мякоть и тарелка чтобы эту мякоть и николай чтобы и да У -у -у. Все, супер, that's Know you've been a good friend, good friend. And that's the in the thick and thin And I know it's never gonna end